нажать на кнопочку этого человека и уже у нас с вами откроется его все данные как его зовут, его логин, его почта, его логин Телеграм номер телефона мы можем этому человеку позвонить ну допустим руслан звонит сергею да, и горы сергей здравствуйте меня зовут руслан я стою на вашей доске я хочу вам сделать подарочек да. подскажите куда вам его отправить естественно сергей дает свои данные может дать любую карту свою до да, Тиньков сбер виза киви кошелек, или же Pirate кошелек, потому что эта а, платформа она европейская, международная, и люди здесь будут а, именно находятся с разных стран, да, или с СНГ, с Казахстана, с Украины, с Белоруссии, с Европы, с Англии, без разницы где, то есть, а, поэтому у каждого должен быть уже свой а, кошелек, а, не только российский или казахский например банки, а именно уже кошелек, а, где можно переводить уже, ну, международно и быстро, да, и быстро именно эти деньги. Поэтому рекомендую вам открыть что-то или Advocash, или ПАЕР, да, или же что-то еще. Итак, э Почему эта платформа легальна и почему скама здесь не может быть? Да просто денег внутри самой платформы нету вообще. Нету человека, который мог бы взять и эти деньги себе прибрать. Потому что деньги передаются из рук в руки. Вот только что я вам показал. Поэтому скамиться здесь не, нечему, украсть здесь нечего. И соответственно подарочки, чтобы дарить и получать это не запрещено. Это раз, раз, разрешено. Поэтому мы можем спокойно делать эти подарочки. Но, если суммы, соответственно, большие, то лучше это делать на USDT или Advocacy или еще там какие-то, или на паре кошелек. Поэтому рекомендуется, как только вы заходите. То есть, это называется инструмент Ferrari, тот, которому вы должны научиться, как им пользоваться. А это сделать буквально можно за пару дней, ребята. Это очень легко. Итак, идем дальше. У нас с вами есть стартовая Доска. Мы с вами зашли, стали дарителями и подарили подарочек легенде 12,5 долларов и 7 человек, кто еще стоят по доскам слева и справа дарители, сделали то же самое. Легенда получил 100 долларов. Когда вы доходите до легенды уже, вы также получаете 100 долларов точно такие же условия. Еще раз повторяю, здесь на стартовой доске вы можете никого не приглашать. Но я сейчас покажу вам, потому что на стартовую доску пригласить можно очень легко очень легко а, и, и еще один момент хочу сразу же вам сказать что если же все-таки вы хотите идти дальше по другим доскам а вы не сможете идти если у вас не будет двух человек которые идут за вами итак вы получили 100 долларов далее что как только вы получили 100 долларов вы можете тут же снова зайти уже но нас стартовую вечную доску и крутится постоянно то есть 12 половиной подарили человеку легенде вышли на легенду получили 100 долларов снова снова и снова до бесконечности и вот у вас есть 100 долларов вы переходите теперь на бронзовую доску и соответственно дарите подарок легенде эти 100 долларов остальные люди делают то же самое кто сюда подключается в статус дарителя и даритель получает уже 800 долларов вы дойдя до легенды, и вот смотрите внимательно теперь, что потом не говорили, что я вам не говорил, не предупреждал. Если у вас не будет двух личников о чем я говорил на стартовой доске, то вы получаете всего лишь 100 долларов. То есть свои 100 долларов вы возвращаете. Вы ничего не теряете здесь. Но и не получаете... Больше. То есть вот эти дарители вам будут просто там система, как только вы становитесь легендой только легендой. То есть вы можете подключить людей еще если находясь на, на дарителях, можете подключить людей по своей ссылке еще находясь на строителе, находясь на гиде, но только вы ушли с гида, стали легендой, система автоматом блокирует вашу реферальную ссылочку и уже вы ее не можете никому отправлять, даже на легенде, чтобы кого-то подключать. Как делали раньше в Gift of Legacy да, или в других э -э кл клонах. Человек доходит до легенды получает подарочек и уже просто кого-то подтверждает нажав на кнопку что он получил якобы от него подарок и составляются мультиаккаунты программисты именно топ-лидеры кто создал этот алгоритм все это учли и соответственно чтобы не было таких халявщиков чтобы столы не вставали чтобы не было мультиаккаунтов вот как раз и придумали этот то есть как только человек заходит на легенду у него ссылочка блокирует он никого не может может привести и если у него нету двух личников он просто забирает свои 100 долларов и может снова зайти на бронзу но у него будет тот же результат если у него не будет двух личников поэтому здесь рекомендуется вот как я вам показал на стартовой доске зайти на стартовую доску выйти получить 100 долларов и когда у вас есть два личника, вот тогда вы получаете 800 долларов но теперь еще раз внимание чтобы перейти на следующую доску вернее на вечную бронзовую доску для этого нужно сначала зайти на серебро и подарить 400 долларов человеку кто находится в статусе легенды на серебре только тогда вам открывается э, доступ именно к вечной бронзовой доске, где опять же вы можете э, заходить сюда дарить 100 долларов выходить с 800 опять же вышли дарите 100 долларов то есть до бесконечности всегда это э, вторая доска то есть теперь у вас есть стартовая доска где вы можете вечно крутиться и на вечной бронзе Итак, мы с вами уже на серебре, мы сделали подарочек 400 долларов. Остальные люди, дарители, сделали то же самое. И легенда получает 3200 долларов. Когда вы доходите до легенды, вы также получаете 3200 долларов. Из этой суммы вы уже берете, чтобы вам идти на вечное э, золото. Теперь вам нужно просто взять на... Э, на вечное, на вечное серебро, вернее. Теперь вам нужно просто взять, зайти на вечное золото и сделать подарок на 1600 долларов человеку, кто находится в статусе легенда. И тогда вам открывается вечное золото, вечное серебро, вечная доска уже. И здесь вы можете крутиться до бесконечности. Тоже дарите 400, получаете 3200. У вас уже три доски есть вечно, где вы можете постоянно заходить и выходить идем дальше на золоте все люди то же самое подарили подарок легенде 1600 долларов легенда получает 12 800 долларов вы доходите до легенды получаете такую же сумму подарками дальше чтобы зайти на вечное золото вам нужно сначала зайти на платину сделать подарок 5000 долларов тогда вам открывается вечная золотая доска. Далее на платине все люди делают подарки по 5000 и легенда получает 40 тысяч. Вы доходите до легенды, тоже получаете 40 тысяч. И вот теперь, чтобы зайти на вечную платину. Платину вам нужно тебе сначала зайти на бриллиантовую доску и теперь от 40 тысяч взять 20 тысяч и подарить человеку кто находится в статусе легенда вот тогда вам открывается платиновая вечная доска и соответственно вы идете уже по бриллиантовой доске легенда получает 160 тысяч долларов вы доходите до легенды получаете точно такие же деньги и что у нас получается, что уже на бриллиантовой вечной доске мы теперь можем кататься пожизненно постоянно на всех шести досках, то есть на стартовой 12 мы заходим 12 с половиной долларов заходим 100 выходим на бронзовой 100 долларов мы заходим 800 выход нам серебряной 400 заходим 3 200 выход на золоте уже выход 12 800 на платине 40 тысяч и на вечной бриллиантовой доске уже у нас выход 160 тысяч и вот теперь по этим доскам мы можем кататься до бесконечности хоть на всех сразу одновременно и наш чек с вами составит уже соответственно вот по всем этим доскам это 216 900 долларов. Друзья, поэтому кому эта тема заходит, хотите более подробно разобраться под этим видео будет ссылочка в наш чат Телеграм, где каждый день добавляются все новые новые люди, новые участники нашего движения Ubuntu. Подключайтесь именно, да, подключайтесь, узнайте более подробно, да, тем более 12,5 долларов это не такие большие деньги, чтобы попробовать протестировать как это работает а дальше уже посмотрите захотите дальше идти пойдете нет не вопрос друзья так вот именно этот инструмент ubunti то есть это как раз ключи от автомобиля ferrari который и повезет вас под доскам изобилия то есть вы делаете подарки и получаете подарки именно от чистого сердца сделайте счастливых ваших близких ваших друзей ваших знакомых будьте э, только искреннее Всем хорошего настроения, всем благ и до встречи на, в нашем движении.